У меня батут тут. Ах ты! Ой. Во мной все в порядке, не беспокойтесь. Фух. Так, все хорошо. Итак, привет всем! Привет! С вами снова я, Алена. И сегодня я решила поменять обстановку первым делом. Ух, ай. Тем более в моей комнате сверху люстры, как-то короче, как бабах и упала ночью, когда я спала, я так испугалась. Вот, короче, тут у нас есть люстра, тут у нас светлее, короче, и тут можно попрыгнуть на батуте. Сегодня мне пришла очередная посылка с Китая, а если точнее, то с AliExpress. Скоро, кстати, при... должна прийти. А, не, она еще не скоро придет. А, у меня мама собирается заказать большую посуду. Мои вещи там придут. Это, может быть, придут мелки для волос. И футболка с надписью YouTube. Ага, угу. вы все это увидите, если, конечно, пожелаете. Ну, я советую всем посмотреть. Там будет много интересных вещей всяких. Ну, короче, перейдем к делу. Мне пришло, пришло, пришло. О, такая больше килограммовая посылка. Ну, больше килограммовая, это то есть больше килограмма. Вот такая посылка. Угадайте, что это может быть. Так, где мои ножницы? Ёки, они тут. Так, я на подоконник перетащу все эти вещи. Вот посылочка такая вот. Здесь какие-то корявые буквы. Ну, китайцы, чего от них ожидать. Так. Чик -чик. Будем резать. Куртку бы не порезать. блин. Вот этот уголок пустой. А не... Я не знаю какого цвета. Мы заказывали оранжевую куртку, потом моя мама пришла э, сообщение, дорогой друг, извини, у нас нету оранжевой куртки. Ма, выбери какой-нибудь другой цвет. Там перечислил ей там, цвета разные, короче. И это, э, мама отправила сообщение, что нужна только оранжевая куртка. Он пишет хорошо, мы уже отправили тебе оранжевую куртку. Это было через два часа. До отправления, после отправления первой техники. Вот, оранжевая курточка. И так, сейчас уберем. Давай подстеркнем замок. Пакет классный. Так классно выстегивается и расстегивается. Нужно, так, как... О, какой классный пуховик! Или где-то настоящая леса. Ой, я не знаю. Такая как будто настоящая, хотя это, наверное, искусственная. А куда он цепляется? -то? Или его просто так носить? А, вон тут петельки какие вот так. Ну, в общем-то, классная кусочка. Она зимняя должна быть. Да, на зиме. Ух ты. Это, это что такое за фигня? Так, ну это что? Вот это вот что за девочка такая? Так, сейчас я приближу, покажу. Вот, ну что это? Вот. Хотя сейчас разберемся. Так, мои ножнички, мои ножнички. Не уходите. Так, сюда положу. И вот такой вот пуховик. Пуховичок. И если вы захотите приобрести себе такую же курточку, скажу сразу, ссылка на эту куртку будет в описании. там вы можете выбрать абсолютно разные цвета. Так. Ну, и с другой стороны такой же кармашек, вы поняли. Так, такой карман. Ой, какой-то... Ну... Вот где-то тут заканчивается. Вот тут. Куртка очень классная. Вот прям уже с первого взгляда мне нравится. А она как расстегивается, застегивается? Может так? Эй, ну как? Вась, так, супер, а как мне залазить? Куртка как расстегивается? Я, Куртка, не могу расстегнуть. Вот у нее два замка, и что это за штука? Давай, как ее расстегивать? Ну вот, я внизу. И внизу потом вот так достаешь. Это так. Ну это так для удобства, она и сверху, и снизу растет. Сейчас. У меня был такой дурацкий замок. Потом разоявлялась. Так, вот. вот так, так, так, не надо. Вот. Все, вот такое вот оно. Так. Вот эта, эта девчонка, что, ее отрезать, наверное, надо? Для чего она? Боже, Где мои супер-ножницы? Для чего эта штука? Это, наверное, подарок, так. чтобы с балкона кидать. И давайте... Еще раз покажу девочку Игрушка. Давайте я примерю А Еще вот капюшон. Сейчас я пристегну. Пуховичок. Пуховичок можно стегнуть, Здесь вот такие петельки, черненькие маленькие. И вот надо пристегивать. Надо. Так, сейчас я буду мельчить, мельчить. Ну, жаркая кушка такая. Точно это Наконец-то. Она такая модная. Она красивая. Буду фоткаться. Ой. жарко так в этой кушке. на зимние. Ну что ж, давайте прощаться, господи. А, и кстати, вступайте в, мо в мою группу в одноклассниках Она называется Helen Gold, так же как называется мой канал. А, участвуйте там. Я спрашиваю про что снять видео. Вы можете увидеть мои всякие фотографии. Мои всякие видео из детского садика, когда я была маленькой. Или там еще что-то. Видео, где нету таких. Например, где я была в детском саду, нету нигде такого видео. Вы можете все посмотреть там. Заходите, подписывайтесь. До новых встреч. До новых встреч. Пока-пока. О, -пока. как жарко.